Всем привет, на связи мистер офицер, мы продолжаем играть в Shadow of the И в прошлый раз мы наконец-таки получили новое оружие, это дробашечек И при этом присели на костре и прям сделали так, чтобы этот дробашек у нас самым-самым лучшим стал Ну как, у нас просто были там супер-пуперские дробашки по dlc и как мы взяли самые офигенские Помимо этого мы не просто так дробашек получили, мы еще и очень-очень сильно посражались по. Прям был момент, что нас чуть не ушатали, но мы все-таки смогли моментик исключить из нашей программы. И мы выжили, и вот сейчас добрались я к ловушечке. Но ну, здесь как-то шумно, кто-то бегает, шумит, трясет все. Нам нужно двигаться вперед, нужно достать ларчик. Давайте проверим, будет ли дропашек. А, бесполезно, не он ломать эту ловушечку. Давайте попробуем, посмотрим, что она нам собственно, даст. Ну, вот так вот она нам даст. И давайте... Теперь что там нам предлагают? Что-то... Низкий рывок. Нажмите C. Ну, вот так вот будем проходить теперь здесь. Так, есть у нас подрожки. Спасибо. Так, есть у нас еще и стрелы, которые у нас по максимуму. Ну и я предлагаю все-таки Хотя, не знаю, давайте дробашек возьмем Жалко, конечно, Давай, до свидания А еще будут? Нет? Он что-то прилетел и быстро улетел Давай вот эту гадость заберем О, у нас тут, смотрите, дневник Сирана 7 Странные воины гнались за нами по пещерам Мы двигались быстро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 Так, ну что, здесь ничего интересного, ну вот пещерка и все. Извини. Ёлки зеленые. Э -э -э, я думаю, нам надо разбежаться и вот сюда вот прыгнем, да? И мы тут, ну да, здесь зацепимся. Так, здесь зацепимся, потом тудым спрыгнем здесь бежим бежим туда ну вот как-то я увидел это все дело это кстати классно так так. Сейчас нам нужно веревочку свою пустить на этом уровне нам тут все подсказывают кто-то пытался здесь все это дело пройти уже но летать не смог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 Так, я думаю, нужно тут сразу на драбашек перейти. Тут какая-то странная метка у нас. Так. Нет, не... Все это обошлось. Так, тут нам, елки ловить это Ч ⁇ все что. Я? Ладно. Так, тут прыгнуть надо и свою волшебную веревочку пустить. Я вот, ой-ой я вижу эту гадость и она мне говорит о том что не все так как я хочу походу будет ты посмотри ё -моё. что за этой дверью опупеть так, ну чё ты чё больная лара блин я думал мы покачаемся тут против врата ух ты то есть мы здесь уже да М -м -м ла забираем какой-то глаз у нас максимальный ну, это глаз это полный глаз так вот здесь вот мы что, можем что-то сделать что-то мы ничего не можем так, давай Лара. А -а -а, здесь тоже что-то все закрыто Туда как то наверное можем попасть вопрос как Хорошо, когда есть вопрос. Так, давайте заберем здесь вот эту инструментарию. И, ой, как вы от нас все прячете, ребята. Не буду же так делать. Давайте всплывем, потому что, я полагаю, нам нужно подышать. Глоточек сделать воздуха и... И хоть мы имеем... Че? что за шум был о, ощущение что кто-то здесь есть это нас ждет я не знаю на какой нам берег нужно Давайте попробуем да ух ты есть место для копания и мы выкопали о шкуры шкуры это самое главное Остальное вообще пофигу. Куры я люблю. Так, вот это дверь. Дверь у нас идет вверх. Ларец может быть здесь. Ага, спасибо. Хорошее. Хорошее суждение. Спасибо тебе. Помогла. А может быть и не здесь, да? Правильно. эту хрень на чем можем до срала да так а если мы так вот сделаю пофигу дерево не горит извините но такая хрень с деревом не пройдет так ну что я могу сказать я не знаю, чудак. Нужно дальше продолжать все тут обследовать и, и видишь, мы поймем, что за почему. Так, тут все очень, очень странно, потому что здесь ничего нету. Зачем это место, если здесь мы ничего не можем сделать? Здесь только сверху упасть сюда вниз. Так, ну что, давайте, наверное, все-таки на ту сторону тогда выбираться раз. Тут ничего такого интересного и на той стороне будем тогда смотреть как там с механизмом можно что-то сделать или нельзя что-то сделать. Так, тут у нас есть потрясающее местечко. Давай до свидули. Что ты там задумал, я не знаю. У меня нет столько места. Мне не понравилась твоя фраза. Очень не понравилась. Звучало ужасно. Блин, вот эту гадость, давайте уберем ее, а? Только на меня бесит, честно. Ну нафиг она мне сдалась. Человечек. Блин. Они умные. Они ставили на человечек. Человечков такие ловушки, типа ты такой этот подойдешь и там бу И все. Но они не понимали, что люди-то всю эту хрень, то, что они ставят, видят. Этого они совсем не учли. Так. Эм. Блин, обидно, столько людей погибло. Пошел ты нафиг! Вот ты офигел, блин. Перезаряжайся, Лара. Я офигею с этого. Охренеть. Не, ну я к такому Надо вообще не был. И ворот. А, спасибо, блин. Я думаю, тут нас сейчас свяжем. Умри. Гадина. Надо связать средний кран и ворот. Подожди связать. Нас тут пытаются прибить. И связать. Надо связать средний кран и ворот. Всё, взяла патроны, молодец. Так. Надо связать средний кран и ворот. Подожди ты со своим средним краном. Дайте, эти гады вы вы вы вылезут, давайте власти. Я что-то не хочу, чтобы вы не в подходящий момент вылазили. Алло. Как слышно. Надо связать средний кран и ворот. Так, ну там понятно. Мы зацепим сюда. А тут у нас еще выше есть место, кстати. Давайте сейчас свяжем. Стрелы надо пополнить. Надо связать средний кран и ворот. Целые две стрелы профук Так. В принципе, стрела-то нам нужна логично. Так, а где Надо это? связать средний кран да. и ворот. Отлично. Ну, связал я. Так, а теперь тут какая... -то... Я должна повернуть средний кран с помощью ворота. Так, ну а что мы еще можем? Я должна повернуть средний кран с помощью ворота. Мы можем по этим всяким штукам, походу, бегать как -то. Давай, вроде... Вертеть, крутить. Так. я Где могу тебя? забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков а кто-то шумел я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков пока ты не можешь походу так, с помощью среднего как мы я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Mm. Так, я не совсем понимаю. То давайте попробуем отрезать нашу <как> веревку. Отлично, это все на месте стоит. Ну, тогда мы можем тогда вот так вот сделать. <как> так, а вот эту. Если честно, я не уверен, что это все должно быть так. Давайте, поэтому, скорее всего, я думаю, надо вот... Да ладно, это все, да? Просто вопрос, можем ли мы на это колесо залезть? Если можем туда, то тогда нам повернуть надо все-таки сюда. Просто я, честно, не, не понимаю пока, как еще можно там залезть. Я могу забраться Давайте с помощью пытаться. среднего крана и избавиться от обломков. Пытаться там что-то сделать. Ну да, нам походу надо было эту хрень сюда повернуть, да? Потому что ну как мы там. Как мы там что-то сделаем, если вот она. Вот она рыба. тупи. Я в предвкушении. Ух ё! А ты-то откуда вылез? Бродяга. Он сзади не напал. Тут ухрень я повернул, повернул, зачем Хорошо. Поверну? Хорошо, мне бы еще этого гада увидеть. Было бы вообще идеально. А, она предлагает разбить это. С помощью ворота нужно настроить краны, и тогда вода польется на колесо. Так, ну это специально сделано. Чтобы нам все упростить. Так, ну я вот... Хочу С помощью здесь ворота нужно побегать. настроить краны, и тогда вода польется на колесо. Так, это понятно. Это логично, я почему-то ее сразу не видел. Так. С помощью ворота нужно настроить краны, и тогда вода польется на колесо. Грибы насколько я помню. Так, ну чё, вот как нам туда попасть, вопрос. <связь> как нам туда <связь> попасть. Никто за нами не подбежит сейчас, да? Ну тогда шикарно. Пил, Так, поставили. Так. повернусь, походу. Ну да. там да вы задрали. Да, Сойдет. осталось чуть-чуть. Ой, там еще один вылез. Че это вам не спится? ой ой, -ой. Я слышу еще. Да ладно, у них еще и прям стрелки такие отважные. А? Откуда они все прут? Я вот тоже могу. Че, блин? Это меня стрелой пришмо, Пока. Пока. Оказывается, все было просто. Так. Ты говно. А? Да не офигели, Просто офигели. Так, блять мне это все рушить, а? Издевается просто, издевается. Так, ладно, воду мы запустили, не только воду. О, а что ж ты до этого-то не хотела брать, а? То, что... Эм... Есть вообще смысл нам туда попадать? Не понимаю я вот этого момента. Я бы хотел туда забраться. Не знаю зачем. Но хотел бы. Вдруг там что-то вкусняцки вкусные есть. О, а как-то я тебя это не заметил. Странный ты. Купок. Так, а здесь... Здесь все, да? Здесь все печально. О, пойдемте отсюда. Грибочки, грибочки, грибочечки. Грибочки, грибочки так тут у нас дверка открывалась но даже не знаю две двери ну конечно надеюсь последние так две целых две блин а как это все тогда разрушить я не понимаю Очень интересно, Только как это все реально сломать. И здесь ничего не, не приключилось. Так, нам предлагают что-то нырнуть в воду, да? Не показалось. я не знаю что делать но что-то надо искать тебе мое такое предположение о у нас тут появилась точка так, ну это у нас топик блин честно не знаю Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Так, ну, от двери есть вот такая хрень. Поэтому... Как-то можно туда, наверное, попасть. Давайте попробуем. Не знаю, зачем это обернуться, честно. как бы, ну, ничего такого не появилось под водой. Жаль, конечно, но... Такие вот факты. есть Так, ну давайте пробовать, пробовать сейчас. А, попасть сюда, да? Мы попали. Мы попали. честно я не понимаю куда нам тут это указывает э. не понимаю да ладно что здесь можно проплыть стоп а, -а, -а да ладно серьезно Ну нифига себе так. вот этого я не знал. Что ж, проплываю. Так, давай сплывем, пожалуй. Потом посмотрим, что тут есть. И заберем все. И тут потрясающая штука есть. Которую просто грех не забрать. Шкуры там, ткань. Пригодятся нам ну, это все. Так. так. Ну, что могу сказать? Вот место, где мы можем выйти на сушу. взять потрясающий лук э, и получить опыт да конечно же мы опять никуда не сможем подняться так давайте здесь поднимемся тогда уж Просто там не можем блин все в кровище как-то нужно привязать этот кран к вороту я Оп. Пока. Пока. Мимо, брат. Ух ты, гад. Ждем, ждем, ждем. Все, там. Как тебе урон? Понравился? Вот и стрелы. Блин, с патронами беда. Нужно привязать этот кран к вороту. Погоди, сделаем сейчас. Впечатление, что кто-то где-то еще есть. Фу. Интересно. Нужно привязать этот кран к вороту. Да где ж ты есть? Нужно привязать этот кран к вороту. Погоди, привяжем. Подожди, подожди, подожди. Ладно, придется вязать. Так. Дети, домашние животных. Надо повернуть кран и наполнить резервуар. Погоди, сейчас мы тут вот, домашних животных найдем. Блин. Надо повернуть кран и наполнить резервуар. Мало, подворошек. Ой. Че, ч, я думаю, мы потом запрыгнем. Надо повернуть кран и наполнить резервуар. Ничего, короче. Надо повернуть нету. кран и наполнить Есть. резервуар. Нет, я не вижу. Чего? Надо повернуть кран и наполнить резервуар. Никто не прибежал. Ничего не принес. Надо повернуть кран и наполнить резервуар. Сходи, успею. Надо повернуть кран и наполнить резервуар. Ладно, я пошел. Поворачивать, а тут ты гуманишься, Вара. Хорошо, это обнадеживает и зачем мы сюда это все на, на заполнили хм. надо убрать обломки от змеиного крана подожди а о чем мы не могли да это все якобы вот когда сюда ныряли, все это сделать, блин. Тебя, в принципе, я понял, почему мы не могли. Воды-то не было, как мы все сделаем, да? Потому что то с, с водой можно сделать. Ты пошел, и пошел. И ты пошел. ой ой ой Ох ты, гадство. Пошёл ты! Пошли вы нафиг, совсем офигевшие, а. Пипец, я чуть... Коней не двинул. Это блин, они такой щенок. С, вот. да, С помощью ворота нужно настроить краны, и тогда вода польется на колесо. то я уже ничего не смогу взять. С помощью ворота нужно настроить краны, и тогда вода польется на колесо. Это просто какая-то дичь. Так. С помощью ворота нужно настроить краны, и тогда вода польется на колесо. <связать> так, нам нужно... <связать> прям взять. Так, на колесико направляем. Будет вода. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что мы сделали, а? Простите, но я смог. Что вам надо, я не пойму. Опа, опа. Это что за усатый абаб? Ужас. не дело? зашли. Не зашли наверно потому что у них какая-то есть эта опаска И, типа здесь боги а они не могут сюда зайти потому что только боги могут заходить эти фигуры они как те существа только красивые Это мои догадки я ошил богини защиты Серебряный Ларец и Шчель выковали в раю и принесли на землю. Существа создали Ларец. Ни ложные боги, ни фанатики не смогут пройти. Они охраняют его. Вот почему они так на меня кидались. Ларец прибудет здесь, пока солнце не родится вновь. Hmm. Здесь. Значит, он здесь. Ты, ё, какая красота. Затмение и цапля. Татуировки на руках у Рату. Но где же Ларец? Hmm. Oh, нет, фаршок. Что, блин, фаршок? Oh, блин... Только не говорите, что мне придется сейчас от них убегать. -мо, газа. Пипец какой. Бежим. Ну нафиг их всех. Это что за нафиг творится? Какой-то фаршок, блин. Ну офигели, елки, зеленые? Давай, ты ч ⁇ Капец, варка, ты не успела. Тебя пронзили стрелой. пиз сколько стрел конченное место конченое место каешь зараза. заразу уйдите от меня пожалуйста я вас не трогаю вы меня пожалуйста не трогайте да. ух ты ж ⁇ ё-моё Это какой-то пипец, блин. Серьезно, они продолжают хренакать по мне. Ужас какой-то. Какие-то супер-упер-рыбы. Я пошел отсюда нафиг. Дурдом. А кто его забрал-то, я не пойму. Он вообще был там, нет? Неужели это этот говнюк забрал, доминг поставил какую-то шляпу, которая при приближении ее портит. Так, тайный город, это что за местечко такое? Наконец-то добралась. Лара, ты меня пугаешь. Фу, Ну что, это было интересно на самом деле. Экшенически бомбически круто. Надеюсь, вам понравился данный видосик. С вами был Офисер. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч уже в следующем видосике. Всем спасибо и всем пока.